Добрый день! Я теперь понимаю, почему у нас самый креативщик это сантехник. Значит, начал монтировать, уже сбегал за загибкой подводкой, обрезал патрубок, задолбился, чтобы точно понимать, где проходит трубы теплого пола. Закрепился, выровнял по уровню. Все! Стоит. Дальше буду определяться с высотой. Значит, вот эта вот часть, это верхняя часть унитаза. А у меня маленький ребенок, поэтому я хочу унитаз сделать пониже, чтобы он комфортно садился. А дальше. Само крепление. Значит, завод-изготовитель и сам производитель предлагает крепить сначала к стене, а потом шпилькой прикручивать бачок. Я же буду просверливать стену и после этого заделать все отверстия штукатуркой. Вес довольно-таки будет большой. На мой взгляд это будет Правильнее. Все, я продолжаю. Итак, здесь гайка, здесь гайка. Я, конечно, сразу знал, что я буду ставить на шпильке, поэтому я купил шпильки. С другой стороны. Заглубился и поставил широкую шайбу. Ну, ставлю вторую, соответственно. Так, теперь ставлю вторую и все, вот он уже на одной шпильке уже все. Отделка сейчас делаем стену, обшиваем и приклеиваем плитку, навешиваем час. Ну дальше наблюдаем за ходом работы. Есть удачная конструкция, есть неудачная. Здесь не очень удачная конструкция. А значит откручиваем здесь крепление снимаем верхнюю крышку. В комплекте идет кран. В комплекте идет вот такой кран. Значит, я его ставить а не стал. Вот здесь выламывается пластмасска, вот это вот. Вкручивается кран, потом накручивается шланг. Дело в том, что у меня стоит здесь кран, и к нему я буду делать люк поэтому этот кран я ставить не буду оставлю и того прикрепляем шланг и ставим все на место но конструкция прямо скажем не очень удачная. здесь все понятно они цепляются. Итак, я прикрепил лист ГКЛ. Значит, по поводу люков. Люки бывают смотровые, ревизионные, то есть я делаю люк такой, чтобы можно было поменять кран или почистить канализацию. Не просто маленькая окошко здесь не устроит. Поэтому люк будет такой. Люк не будет здесь скрытой установки, здесь будет обычный дешевый люк. Дальше. Вчера вечером я покрыл лист грунтовкой. Сегодня он высох. А про раскладку плитки значит будем работать от центра края, подрезать. Вот. Будет вот так. То есть не целое это пол плитки целое целое целое полплитки значит разметился центр да забыл сказать присоединил шланг специально покупал длинный двухметровый шланг здесь его на анаэробный герметик я вчера тоже вкрутил сегодня проверил систему Заполнил сюда последнюю... Капли воды остались. Поставил ведро воды. Проверил, работает ли смыв. Работает. Все отлично. Дальше будем делать плитку. Внутри это выглядит вот так вот. Лист ГКЛ я также прикрутил к... А самой стойки вот у меня засверлено отверстие, поэтому направляющих у меня здесь профилей так мало. До сюда я его прикрепил, все стоит жестко. Сегодня грунтовка высохла, будем дальше размечаться по плитке и будем выкладывать плитку. Сейчас будет самая торжественная часть. Значит, отпилил я их размеры. Это трубка для воды. Это для канализации. Снял я заглушку. Дальше. Я не стал снимать, как я выкладываю плитку. У меня уже об этом сюжет был. Делаем осиловую линию, центр, вправо, влево и сразу затираем. Затираем сразу, потому что потом поставится унитаз и лазить под унитазом, за унитазом будет мало того, что очень неприятно, а самое главное неудобно. Поэтому клей подсох, сразу затираем. Дальше. Как обрезал? Обрезал примерно на глаз. Честно скажу, посмотрел, шпилька торчит где-то вот так. Отрезал половину от того, что есть от шпильки, и угадал. В инструкции написано только 20-25 мм оставить для крепления, и все. Значит, устанавливаем крепим. Для установки я использую смазку для канализации. Смазка для раструбного соединения. Вот как она умно звучит. Короче, она эта смазка не для удержания воды, а чтобы плавнее входило. Что-то типа масла Только она застывает, и образует корочку и легкую для канализации. Обычная продается в любом магазине. Стоит она стоила, я ее покупал два года назад, 88 рублей. Ладно, ставим, смотрим. Если кто знает, что это такое, напишите в комментариях. Ставлю всего второй унитаз подвесной первый. Я показывал, ставил на первом этаже. Тот унитаз, конечно, был в два раза дороже, чем этот. И качество того унитаза несколько выше по литью, по простоте установки, да по всему. А здесь какие-то все время сложности. Вот что это такое? В инструкции нету. Непонятно. Ставить или не ставить. Но поставлю. Посмотрим. Значит, по принципу терять в жизни нам больше нечего. Сначала вставлю метаз. Сюда. Ну, давай это сюда. справа слева разложили так. входит и уходит замечательно выходит казали бы отрезать там не, не знаю сколько там 350 миллиметров от края хотя как это нет это, к сожалению никак Наверное, да. Наверное, здесь только методом тыка. Примерно все. Самый научный метод. Метод тыка. Запах родимая канализация. Дальше. Ничего. Включаем кнопку и получим результат. Я так, да, здесь наверное герметиком. Вот дорогой унитаз был, он плотничком входит и ничего герметиком замазывать не надо. А это все-таки, да, в два раза дешевле здесь, в два раза дешевле. И что, включаем включаем. Ждем. Так. То, ради чего... Ну что, нажимаем заветную кнопку. Поехали! Смотрим здесь не капает, и здесь не капает. Если бы покапало, то уже бы покапало. Всем спасибо, буду рад, если кому-то помог. Подписываемся на канал, ставим лайк. Всем пока.